Ничего нового не происходит. И, может быть, есть какие-то вопросы по изучению корейского? Вот такая магия, видео. <laughs> есть два варианта тренировки аудирования. Начнем с разговорной корейского. Он плюс-минус одинаковый. Значит, тут есть несколько э, это, режимов да? прослушивания корейского радио. что-то Куантумбузензуря. Есть... Всем привет! Сейчас я жду постель, поэтому ничего нового рассказать я вам не могу по поводу поступления, потому что ничего нового не происходит. В связи с этим я задала вопрос в свой телеграм-канал, что вообще было бы интересно узнать, или, может быть, есть какие-то вопросы по изучению корейского языка, и, в общем, получила вопросы, на которые я сегодня отвечу, все покажу, все расскажу. Значит, мой телеграм-канал, вот, сейчас я его где-нибудь ставлю на самом деле он же у меня не появляется сейчас прямо перед глазами магическим способом но у вас появится вот такая магия видео а, значит все вопросы сводятся к чему это тренировка аудирования это запоминание слов и это а, какие-то сайты с а, корейскими дарамами чтобы они были на корейском но с корейскими субтитрами это я все покажу расскажу а, и собственно а, Значит, есть два варианта тренировки аудирования, начнем с этого. Значит, первый вариант, это когда вы просто хотите, чтобы у вас мозг начал воспринимать корейскую речь, не то чтобы вы услышали и поняли, это один вариант тренировки. Для этого я советую радио, то есть вы будете слышать, скорее всего вы не будете понимать, но э, ваш мозг начнет воспринимать корейскую речь как не что-то инородное, а интонационно, например, будет уже легче подстроиться. Ну и плюс разговорный корейский, он плюс-минус одинаковый. Секрет открою такой. Вот второй вариант тренировки аудирования, это если вы хотите тренироваться и понимать. То есть, например, вы хотите смотреть дораму и понимать, о чем там идет речь и так далее и тому подобное. Вот здесь важнее. Значит, я тоже покажу, где найти мини-дорамы с корейскими субтитрами. На самом деле все легко, вы удивитесь. В чем суть? Перед этим я бы хотела вам сказать, во-первых, у вас должен быть определенный уровень Знание корейского языка, то есть не то чтобы вот если вы только начали учить корейский, вы не можете смотреть дораму, вы можете смотреть дораму, просто вы не сильно поймете. В общем, приведу пример, у меня есть ученица, мы с ней начали смотреть дораму, мини-дораму, ну как, смотреть и переводить, естественно. Но мы с ней занимаемся уже больше года, она имеет уже определенный уровень, ну как минимум начальный, то есть мы сейчас с ученицей на Седжон 3. Где-нибудь я покажу этот учебник. Учебник отличный, замечательный. Если хотите вообще о нем, чтобы рассказала поподробнее, то напишите. Ну, собственно говоря, сначала я захожу в Quizlet. Quizlet это вообще Лучшее приложение, которое вообще придумал человек. А, ну и что, например, сейчас я на Сэджон 8, первая глава. Я сама вбила все эти слова, вот они у вас есть. Приложение можно будет скачать. Сейчас я уже не уверена насчет скачивания из Apple или Google Play, но попробуйте. ну как минимум есть в интернете. Значит, тут есть несколько как это, режимов, да, карточки. Угу, например, на намурэльщинта. Это садить деревья, сажать деревья. Сажать да, дерево. Да, вот оно. Если вправо, Шидоха. то правильно, да, знаешь. Щидоха, да, например, я не знаю, это Пытаться пробовать. Я его выбираю а да. влево. Значит, здесь есть параметры, вы сами можете срегулировать, допустим, нужно вам аудио или не нужно, перемешивать карточки или нет. Дальше с русского на корейский или с корейского на русский и так далее и тому подобное. Например, вы поработали сначала с карточками, потом есть заучивание, да, вся жизнь. Да, например вот если я например не знаю я нажимаю не знаю и э, он мне выдает цены пытаться пробовать это то что у нас уже было здесь тоже можно в принципе вбить с карточки с какого вы хотите что там хотите с этим сделать нужно ли вам чему-нибудь готовиться. письмо да однако тем не менее там например не знаю он тебе выдает там да, повторяешь там да, это для того чтобы правильно запомнить написание дальше у нас есть тест да, например, начать тест, уходить на пенсию, что-то там, интан какой-то, интанха, да, или что-то такое, превратить жизнь, так хокки, да, например, хакки, семестр, и так далее, вот вы там как-то ответили, можно закончить тест, ну вот я, например, просто напишу что-нибудь левое, да, колебания, нерешительность, рост развития, там волонтерство, да, быть независимым, ну, допустим, только хода, хотя это неправильно, искренний средний, там Чон Сим, Ён Ли, да, завести ребенка вот так, например, э, вот это, ну, здесь я просто наугад, чтобы вы поняли, там верно, медицинский осмотр неверно, расти неверно, там достигать цели верно, специализированный, допустим, неверно верно и так далее вот 60 процентов то есть вы ошиблись 8 из 20 каким-то там образом дальше он все показывает от это неверно да это верно то есть это то что я должна была написать и то что я написала можно это все посмотреть если там что-то вы не знаете то записать отдельно и допустим подбор вот она игра да там дети сыновья тянема например пытаться пробовать что это вот видите неправильно Сондён, то не так, не Пхада, например, э, там Ёксачок, э, так джон, вот да, например, да, не сейчас и все, то есть вот так вот, допустим, я учу слова, очень удобно, очень понятно. Так, далее второй, второй момент это аудирование, тренировка аудирования. Я эту ссылку тоже прикреплю. Это прослушивание корейского радио, то есть радио на корейском языке. Это как раз тот вариант, когда вы просто хотите, чтобы ну, не понимать, что вы слышите, а просто чтобы слух привык к корейской речи. Да? Например, какое слушаю я? Мне нравится этот Кул Вы не выучите корейский если будете просто его слушать это так не работает его нужно сначала учить а потом уже тренировать слушание. в общем возвращаемся мне нравится вот это битубе кизы радио я вот обычно слушаю его то есть я просто допустим могу даже фоном включить а дальше например пансон читер да, до до в общем, до следующей трансляции еще 7 часов, поэтому можно послушать то, что уже было. Тут есть тащи тытки, да, прослушать заново. Например, выбираете день, то да, суббота. То есть это радио то, что происходило за вчерашний день. 2022년 5월 7일 토요일 토요일, 오늘 첫 곡은 원슈타인의 한 걸음 더였습니다. 안녕하세요. 저는 이민혁입니다. Значит, вот этот за вчерашнюю субботу я вообще такое люблю. Это про Сильпе, поражение или неудачи, и Сонгон, успех. Вот, будет, я еще не слушала, но, скорее всего, там будет браться интервью или вообще тема развиваться про вот эти неудачи и удачи и так далее. Там, как их, то Джон Хада, да, как преодолевать... По поводу, где найти Дорамы. Ну, вообще, для тренировки слуха и чтобы можно было еще читать корейские субтитры, лучше всего подходят Дорамы мини, да, которые маленькие. Их очень легко найти на YouTube. То есть вы можете ввести либо Дорамы, да, вот им вам выйдут Дорамы, которые небольшие, например, да, мы сейчас вот это вот смотрим с ученицей, я вот про вот эту говорю, которая третья по на очереди, да, то есть, например, можно вот зайти, 어, ее открыть, например, да, выключить субтитры, потому что здесь есть корейский. Такие... Сейчас я сделаю качество получше, чтобы было понятнее, uh -huh. Значит, здесь, смотрите, в этой дораме получается на час, из-за того, что она мини маленькая, то всего лишь час длится 4 серии. То есть здесь все четыре серии вместе. Посмотрите, если интересно. Вот есть дальше с пятой по восьмую серию. Тут дальше вам могут э, в, в рекомендациях попадаться другие мини-дорамы. Их вообще реально очень много. Вот э, с первого по десятую. Так, ну, в общем, все. Мне кажется, я все рассказала в этих видео. И можете посмотреть. Все ссылки я скину под этим видео. Если есть еще какие-то вопросы остались, то можете писать, например, там, как выбрать учебник, или какой из всех учебников лучше всего, или... Там, например, как лучше изучать корейский язык, но на самом деле вот по поводу аудирования нужно быть прям предельно осторожным, потому что есть такая вероятность, что вы начнете слушать, ничего не будете понимать, расстроитесь, типа я не знаю корейский. Нет, все нормально, просто нужно дать себе время, потому что, допустим, я сейчас на данный момент могу смотреть спокойно без перевода дорамы, но вы должны понимать, что я вообще-то 5 лет учу корейский язык для того, чтобы это делать поэтому если что пробуйте естественно но сильно от себя многого не ожидайте и э, я надеюсь что э, у вас все все получится даже если не сейчас даже если не с первого раза но позже вот такая вот информация в общем если что-то хотите более глубоко, чтобы я рассказала об изучении, вот прям конкретно-конкретно, то вы мне об этом напишите. Надеюсь, было полезно. Всем спасибо, всем пока!